У нас монтаж бескаркасной системы. Функцию створок выполняет стекло. Предварительно перед монтажом мы подготовили основание. Хоть у нас и на улице холодно и система это а, вообще холодная, Всем привет! Сегодня в этом видео речь пойдет о бескоркасных системах, расскажем мы на примере объекта, куда мы установили бескоркасную а, финскую систему, а, тонкости монтажа, а, в каких случаях лучше ее использовать, все расскажу в этом видео, а, поехали! В этом видео расскажем как мы это делаем вообще что это такое на примере этого объекта здесь у нас два проема которые мы будем остеклять это у нас беседка бескаркасные системы вообще по своей сути они предусмотрены для нежилых помещений неотапливаемых помещений здесь предусмотрено определенное отопление на самом деле хоть и суть бескаркасного остекления заключается в том что у нас функцию створок выполняет стекло то есть это как правило варьируется от 6 до 12 миллиметров толщина стекла но, тем не менее, за счет правильной установки можно за счет уплотнителей добиться хорошей герметичности этой конструкции и даже в зимний период времени за счет обогревательных элементов поднять температуру, чтобы находиться в беседке можно было комфортнее. Принципиальное значение имеет Точность выставления направляющих в проеме. Делаем мы это при помощи оптической нивелира. Он позволяет выставить вплоть до десятых долей миллиметра. На данном объекте здесь предварительно перед монтажом мы подготовили основание. Выставили нижний профиль, закрепили к основанию, закрепили верхний профиль. Сейчас подготавливаем регулировочный профиль, в который уже будут навешиваться створки. Сейчас у нас следующий этап монтажа. На одну конструкцию створки навесили. Вот так это выглядит снаружи. Эти стекла немного зеркалят, а внутри они прозрачны, хотя в массе бронза. То есть вот если посмотреть, на них сейчас пыль в процессе работы наверху, но тем не менее затемнение у них присутствует. Но на просвет выглядит это достаточно прозрачно. Вообще, в принципе, при большом... Большой площади остекления бояться за то, что будет света мало, а даже с учетом каких-то тонирующих пленок используя стекло в массе не стоит, потому что за счет большой, опять же, площади остекления света проникает в помещение много. Сейчас подготавливаем вот к этому проему створки стеклянные. Навешиваем необходимую фурнитуру и будем их вставлять в направляющие. Морозный сегодня день. Температура опускалась значительно ниже минус 15. Мы в частном доме, в таком достаточно живописном месте. У нас монтаж бескоркасной системы. Финская система остекления. Один проем уже у нас закрыт. Второй сейчас подготавливается. Здесь слева тоже в него будет установлена конструкция. Хоть у нас и на улице холодно, и система это вообще холодное, но, тем не менее, за счет газовой пушки получается создать достаточно комфортные условия работы. То есть температуру у нас можно поднять до плюса. То есть в последующем заказчики наши здесь могут, когда будут находиться здесь, за счет тепловой пушки, за счет отопительных приборов, могут создать достаточно комфортную температуру, даже с учетом того, что это холодное стекление, то есть это стекло. Но, тем не менее, можно, находясь в этой беседке, создать комфортные условия. Установили створки в оба проема, и сейчас устанавливаем доборные элементы, которые позволяют нормально функционировать этой системе. Повторно сюда приехали, сами для того, чтобы убедиться, что все прекрасно работает, никаких проблем нет, и также показать вам, как все это выглядит в конечном варианте, когда беседка полностью функционирует. У нас здесь вот специальный ремешок, который позволяет при паркованном состоянии зафиксировать конструкции, чтобы у нас, если у нас порыв ветра будут, чтобы у нас... А, стекла никуда не открывались, то есть были зафиксированы, как раз вот с помощью такого ремешка происходит фиксация. Сдвигаем створки, у нас практически светопрозрачность не меняется. Как я и говорил, это стекло в массе, оно ну, при такой площади остекления а, значительно не затемняет. Когда все это открыто, можно ходить насквозь беспрепятственно у нас целиком фактически открытая беседка еще одним несомненным плюсом данной системы является то что у заказчика в этой беседке а, всевозможные предметы которые он сюда здесь хранит и когда это у нас гармошки со стеклопакетом когда они складываются для них необходимо пространство здесь же в этом необходимости нет потому что створки двигаются по направляющей и соответственно вот эти предметы они нам не мешают находиться в беседке такой эмоциональный подъем с таким прекрасным видом который открывается и позволяет достичь подобное остекление и нам самим очень нравится когда мы добиваемся вот подобного результата если вас интересуют подобные системы обращайтесь мы с удовольствием вам подберем и покажем какие варианты будут подходить именно для вас и если вас интересует нестандартная системы остекления если вы хотите установить а ведь вообще, в принципе, светопрозрачная конная конструкция для себя всерьез и надолго, то обращайтесь только к профессионалам.